Привет-привет! Многие, наверное, удивятся, причем тут видео автомобильной тематики Хингали, кукурузные лепешки, соленые сласасовые ребрешки и пяти летной видержкой в дубовом пучке. Сейчас вы узнаете только все по порядку. Этот видео ⁇ продолжение видео. Диагностика проверка мембраны маслоотделителя, где я показал несколько методов проверки мембраны маслоотделителя. И ссылка будет внизу в описании этого видео. Тут я покажу еще две самых простых методов для проверки и подойдет для большинства автомобилей. Первый простой метод проверки мембраны маслоделителя, который я покажу тут, это проверка с помощью тимогенератора. Все элементарно. Так же как и при поиске подсоса воздуха в двигателе, запускаем тим в моторе. И если мембрана порвана, то на 100% вы увидите выходящего наружу тимовую струю из крышки. Вот из этой маленькой дырочки будет вереваться на улице дымовая струя. Ну и самый простой метод проверки мембраны это вскрытие. Снять крышку маслоотделителя и своими глазами посмотреть в каком состоянии внутри мембрана. Вот для этого нам понадобится ритуал 100 грамм для храбрости. Дело в том, что крышка маслоотделителя за все время эксплуатации становится все хрупкее, и во время разборки очень легко можно отломать держатели со щелки, после чего с большой вероятностью оно становится непригодным. Придется ее выбросить, и если нету запасного варианта, мы окажемся в трудном положении. Пока не достанем другую крышку или не купим маслоотделитель в споре. Если, например, мы останемся без крышки или даже мембрана порвана и не имеет смысла поставить ее обратно, то покупки новой мембраны, некоторые вообще ключат вот эту трубку. Трубку, которая через в впускном коллекторе подает Картерные газы. Очищение от масла. В качестве заглушки можно, например, использовать вот такую резиновую заглушку, а не тряпочку или целлофан. А то, если засосет внутри коллектора потом, то вам придется ломать голову, почему ваш двигатель тарахтит или вообще вище из строя. После качественной заглушки в каком-то мере перебой Троение двигателя исчезает, и некоторое время можно будет ездить на машине, пока мы не купим и установим новую мембрану. Ну и теперь, что мы должны сделать, чтобы скрыть и снять крышку маслоотделителя. Рекомендую сделать это на горячем двигателе так как пластмассовая крышка в этот время менее хрупки и есть мало шансов, что мы испортим, отломаем ее наконечники. И еще 100 грамм водки для храбрости тоже не помешает. Понадобится отвертка или вот такой ножик и тряпка. С помощью ножика осторожно отодвигаем держатели крышки по очереди. Это не совсем легко, как нам кажется. Потом осторожно снимаем крышку, так как внутри пружинка. И чтобы не разлетелись вокруг наши детали. Снимаем и внимательно изучаем мембрану. Нету ли трещины, тирки на нем. Если нужно меняем и потом вставляем все на своем месте. Вот и вся философия. Тут у меня видно, что некоторые держатели крышки у меня в треснутом виде, но ничего страшного. Главное, чтобы во время сборки крышка держалась плотно. Ссылки для покупки мембраны на Алиэкспрессе. И даже крышку тоже можно найти там. Оставлю ниже описание этого видео. Ну и в конце видео хочу попрощаться. Спасибо всем за внимание и просьба подписаться на канал. Жмите на колокольчик.